Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Алексеем Орловым в его передаче «Моя Америка». Алексей, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Ну, я полагаю, что все мы с вами знаем изречение «Никогда не говори никогда». Истоки этого изречения восходят к роману Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». Роман был опубликован в 1837 году. Но мы также знаем, что вошло это изречение в наш повседневный словарь спустя полтора столетия благодаря фильму о Джеймсе Бонде «Никогда не говори никогда». Дамы и господа, если вы думаете, что сегодня речь пойдет о литературе или о кинематографии, вы ошибаетесь. Речь пойдет о борьбе демократов за право стать кандидатом в президенты и о предстоящем в июле в Милоке в съезде демократической партии, который назовет соперника Дональда Трампа. На этом съезде может повториться нечто, о чем принято говорить. Но этого никогда больше не случится. Ну Мы-то с вами, дамы и господа, знаем, благодаря Чарльзу Диккенсу и Джеймсу Бонду «никогда не говори никогда». Съезд демократической партии в Чикаго, в славном городе Чикаго, городе Ветров, вы его знаете, в 1952 году этот съезд был последним, на котором вопрос о кандидате в президенте решался не в первом туре голосования. Так вот, с тех пор, с 1952 года, съезды двух главных партий, это демократическая и республиканская, выбирали кандидатов в президенты в первых турах. Правда, два раза дело едва не дошло до второго тура. Это случилось в 1976 году на съезде республиканцев, когда президенту Джеральду Форду противостоял бывший губернатор Калифорнии Рональд Рейган. И это случилось в 1980 году на съезде демократов, когда президенту Джимми Картеру противостоял сенатор Эдвард Кеннеди. Однако и Джерри Форд и Джимми Картер, они смогли одолеть соперника в первом же раунде. Так вот, с тех пор, проходящие раз в четыре года партийные съезды Республиканской Демократической Партии развивались по одному и тому же сценарию. Кандидат в президенты был выбран в первом туре голосования, им становился тот, кто приехал на съезд к лидерам гонки. Таким образом, устоявшееся мнение – не быть второму туру но мы с вами знаем никогда не говори никогда что было в последний раз в 1952 году может случиться не обязательно случится но может на съезде демократической партии в июле нынешнего года более того на этом съезде может произойти то чего не было 140 лет со времени съезда республиканской партии в 1880 году. В 1880 году республиканцы собрались на свой съезд, ну, естественно, в любимом нами городе Чикаго. Президентами на пост президента были претендентами на пост президента, не президентами, они еще не стали президентами, претендентами на пост президента были сенаторы Джон Шерман, и Джеймс Бэй, Блейн, а также бывший президент Улис Гранд. Так вот, о конгрессмене Джеймсе да речь, как о претенденте в президенты, вообще не заходило. Гарфилд возглавлял на съезде в Чикаго делегацию штата Огайо, и он поддерживал кандидатуру сенатора Джона Шермана, который был сенатором от штата Огайо. И вот делегаты приступили к выборам. Один тур голосования следовал за другим, второй за третий, третий за четвертым, как раз наоборот, третий за вторым, четвертый за третий, пятый за четвертым и так далее. После 33-го тура, который состоялся после 32-го, делегаты съезда пришли к выводу, нужен компромиссный кандидат. И вот компромиссным кандидатом стал... Конгрессмен Гарфилд. В тридцать шестом туре он был выбран кандидатом в президенты. Спустя несколько месяцев Гарфилд выиграл всеобщие выборы. Так вот, с тех пор, в течение 140 лет, не было съезда, который номинировал бы кандидатом в президенты кого-либо, кто не рассматривался перед съездом как претендент на пост президента. Но подобное я не гарантирую. Я предполагаю, может случиться на съезде демократов в Милоке. Вы мне скажете, невероятно. Но мы-то с вами знаем. Никогда не говори никогда. В Милоке на съезд демократической партии преднут 4750 делегатов. Согласно правилам, правила утверждены Национальным комитетом демократической партии. Так вот, согласно этим правилам, голосовать... В первом туре есть возможность у 3979 делегатов, и каждому из них следует голосовать за кандидата, заручившегося их поддержкой в праймерис и кокусах. Если в первом туре ни один из претендентов, мы об этом с вами говорили, не заручиться поддержкой 1991 делегата, предстоит впервые с 1952 года второй тур. Во втором уже получают право голосовать, суперделегаты. таких будет семьсот семьдесят один. Ну, мы знаем, вами знаем суперделегаты. Это сенаторы, конгрессмены, губернаторы, мэры, известные в прошлом политике. Кстати, на съезд. Демократической партии в Милоке приедет Уолтер Мандель, бывший вице президент Он был вице-президентом в администрации Джимми Картера, а в 1984 году он противостоял Ронни Рейгану как кандидат Демократической партии. Так вот, эти 771, они наверняка поддержат фавориты партийного истеблишмента. И кандидатом в президенты может оказаться не тот участник гонки, который приехал на съезд лидера. После супер-вторника, мы знаем, в супер-вторник избирали 14 штатов, голосовали в праймерис и кокусах. После супер-вторника в лидеры вышел, мы с вами знаем, бывший президент, вице-президент Джо Байден, Слиппи Джо. После Вчерашних праймерис, мы знаем, вчера состоялись праймерис еще в шести штатах. В пяти штатах праймерис в одном штате Кокус. Байден заручился еще большим числом голосов. Теперь на его счету после вчерашнего дня 837 голосов. 837, напомню, требуется 1991. В активе Крейзи Берни, Берни Сандерсон. После вчерашних промерз 689 голосов. Это у нас два лидера. 837 голосов уже у Байдена и 689 уже у Кэйси Берни. Между тем есть голоса у Элизабет Воррен 67, у мистера Майка Бильумберга 37, у мистера Пита Бутиджи. О, какая фамилия, дамы и господа. Я уже с... лишился ума, как Байден, произнося эту фамилию. Так, у мэра Пита 26 и у Эми Клобу Вот все члены этого квартета неудачников объявили, вот что важно. Они приостановили саспенд, саспенд участия в избирательной гонке. Приостановили, но не прекратили борьбу за пост президента. Это важное отличие, дамы и господа. Одно дело саспенд... А другое дело, я поднимаю две ручки, я сдаюсь. Если бы они объявили о прекращении борьбы, их голоса, голоса их делегатов могли бы уже сейчас быть поделены между Байденом и Сандерсом. Однако, лишь приостановив саспенд борьбу, делегаты Будиджича, Уоррен, Блумберга и Клобусяр получают возможность поддержать на съезде только ставленника партийного эстаблишмента, ну, ставленник партийного эстаблишмента, мы с вами знаем, Слипи Джо, Джо Байден. Так вот, после вчерашних праймерис, вице-президенту Байдену не хватает до искомого числа, искомое число 1191, не хватает 1154 голосов. Мистеру Сандерсу, Крэзи Берни, не хватает 1302 голосов. Кто-то из них, кто-то из них, может приехать в на съезд демократической партии, с наибольшим числом голосов, и если это будет Байден, то ответ на вопрос, кто будет кандидатом демократической партии в президенты, ответ будет получен в первом туре. Но если... Крэзи Берни приедет на съезд лидером, но без необходимого для победы в первом туре числа сторонников, то значит быть впервые с 1952 года второму туру. И во втором туре суперделегаты наверняка провалят кандидатуру Сандерса. Прийти к этому выводу позволяют нам многочисленные интервью журналистов с суперделегатами предстоящего съезда. Я обратил внимание... На пространную статью о суперделегатах, статья была напечатана в Нью-Йорк Таймс, корреспонденты этой газеты беседовали с 93 суперделегатами. И вот из этих 93 только 9 сказали, что поддержат кандидата, который приедет на съезд лидером гонки. 84 дали понять, если дело дойдет до второго тура голосования, они не поддержат кандидатуру Сандерса. Большинство интервьюируемых предпочло остаться анонимными, они не хотели, чтобы газета печатала их имена. Некоторых, было немного, а разрешили газете Нью-Йорк Таймс их назвать. В частности, господин Джей Джейкобс, это председатель комитета демократической партии штата Нью-Йорк, он был откровенен. Я цитирую мистера Джейкобса. Суперделегаты должны поддержать кандидата, у которого лучшие шансы победить Трампа. И господин Джейксом считает таковым, естественно, Байдена, но не считает таковым мистера Сандерса. И он, как и многие другие суперделегаты, опасается. Если Сандерс станет кандидатом в президенты, то не только сам Сандерс потерпит поражение на всеобщих выборах, проиграет Трампу, но он потянет с собой на дно однопартийцев-демократов, которые кандидаты в палату представителей и кандидаты в Сенат. Демократы надеются сохранить за собой большинство мест в нижней палате. Мы знаем, демократы сегодня имеют большинство в палате представителей, и они надеются отыграть верхнюю палату Сенат у республиканцев. Так вот... По мнению абсолютного большинства суперделегатов, и не только суперделегатов, кандидатура Сандерса может нанести удар по их надеждам. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, я цитирую, «Большинство... Ох... Беспокойство, охватившее большинство суперделегатов, привело к тому, что кое-кто из них предлагает идеи, будто бы взятые со страниц политической драмы. Что же это за идеи, которые взяты со страниц политической драмы, дамы и господа? А именно, кандидатом в президенты может стать тот, кто даже не участвовал в избирательной гонке. Более того, некоторые суперделегаты называют таким возможным кандидатом сенатора Шеррода Брауна. Этот сенатор... Он представляет в Верхней палате штат Агая. А этот штат, мы с вами знаем, играет ключевую роль в борьбе за Белый дом. Я напомню, победа в этом штате совершенно необходима. Четыре года назад, в 2016 году, Агая выиграл Дональд Трамп. Так вот, о Брауне, о сенаторе, о Агая, Брауне, как о возможном кандидате. О нем шли разговоры еще полтора-два года назад, но Браун решил не вступать в борьбу за Белый дом. И вот теперь демократы вновь заговорили о нем. Окей, я процитирую суперделегата Стива Коэна, это конгрессмен из Теннесси. Вот что он сказал в газете «Нью-Йорк Таймс». Прекрасная цитата. «Было бы прекрасно, если бы сенатор Шерот Браун был выбран кандидатом в президенты. Это было бы, конечно, как в романе, но да ведь и президентство Трампа будто бы сосло со страшных страниц романа. Окей, дамы и господа, давайте оставим на совести мистера Коина страшные страницы». Но мистер Коэн ошибается, считая, что только в романах кандидатом в президенты может стать кто-либо, кто не участвовал в борьбе за номинацию кандидатов. И ошибается, конечно, уважаемая многими газета «Нью-Йорк Таймс», когда утверждает, что подобное может произойти только на страницах политической драмы. Мы с вами, дамы и господа, знаем, подобное было в реальной жизни. В 1880 году съезд республиканской партии избрал кандидатом в президента конгрессмена Гарфилда, которого в день открытия съезда не было в числе претендентов на номинацию. Вопрос. Повторится ли в нынешнем году история 140-летней давности? Ну, весьма сомнительно. Вряд ли повторится. Нет, однако, ни малейшего сомнения, что суперделегаты предпримут все, что в их силах, чтобы Сандерс не был номинирован кандидатом в президенты, даже в том случае, если приедет на съезд лидером гонки. Тем самым суперделегаты перепишут историю. И вот почему. Начиная с 1984 года, уже на нашей памяти, когда... Свез Демократической партии впервые пригласил суперделегатов на свой съезд. Суперделегаты всегда поддерживали того, кто перед съездом заручился поддержкой большим, чем конкуренты, числом голосов-делегатов. Сандерс может стать первым, кому суперделегаты откажут в поддержке. О таком сценарии, естественно, осведомлены? Сандерс. Его советники, миллионы его сторонников, осведомлен, полагаю, каждый американец, каждый из вас, дамы и господа, кто следит за политикой в нашей стране, прекрасно знает, что если дело зайдет до голосования суперделегатов, они провалят кандидатуру Сандерса. Ни для кого это не секрет. Но ни для кого не может быть и секретом реакция сторонников Сандерса на решение партийного эстаблишмента провалить кандидатуру вермонского социалиста». Они предсказывают, если подобное случится, то есть если Сандерс приедет на съезд первым в предвыборной гонке, но не будет номинирован кандидатом в президенты, случится то, чего не хочет не только демократическая партия, но и вся страна. Вот, например, слова. Председателя комитета Демократической партии штата Небраска Джейн Клибер. Дама голосовала за Сандерса в 2016 году, 4 года назад, и ныне поддерживает его кандидатуру. Вот что она сказала газете Нью-Йорк Таймс. Если суперделегаты поступят так, мы станем свидетелями бунта не только на президентских выборах, но и на выборах в Палату представителей и в Сенат. Предупреждение госпожи Клип расшифровывается очень просто. Если кандидатура Сандерса будет провалена на съезде в Милоке голосами суперделегатов, повторится то, что случилось в 2016 году, когда партийный эстеблишмент поставил на Хиллари Клинтон. В тот год, четыре года назад, тысячи сторонников Сандерса голосовали либо за Трампа, либо за кандидатов третьих партий, либо просто-напросто игнорировали выборы. В 2020 году, в нынешнем, это может произойти даже в том случае, если Байден будет номинирован кандидатом в президенты без помощи суперделегатов. Ибо каждый, кто поддерживает Сандерса, осведомлен о заговоре партийной элиты против их любимцев. Интересный факт, я о нем узнал сравнительно недавно. В ноябре 2017 года сенатор-демократ из Вирджинии Тим Кейн, мы знаем, он был кандидатом вице-президента и проиграл выборы вместе с кандидатом в президенты госпожой Клинтон. Так вот, в ноябре 2017 года господин Кейн призвал отказаться от суперделегатов при номинировании кандидатов в президенты. Вот что он написал председателю Национального комитета демократической партии Тому Пересу. Я цитирую сенатора Кейна. «Я давно считал, что не должно быть суперделегатов. Суперделегаты пользуются чрезмерным влиянием в процессе номинирования кандидатов в президенты, и этот процесс становится менее демократическим». Партийный эстаблишмент, интересы которого представляет и защищает официальный глава Демократической партии, мистер Перес, он отверг предложение сенатора Кейна. «Процесс номинирования кандидата Демократической партии в президенты остается, процитирую Кейна, менее демократическим, с моей точки зрения» антидемократическим. Партийная элита считает возможным игнорировать мнение миллионов рядовых однопартийцев, которые голосуют в праймерис и кокусах. Элита не желает полагаться на мнение масс, скверных избирателей. Deplorable. Окей, Клинтон их так назвала тех, кто голосовал за демократов, но она мол, за Трампа. Также она может голосовать и рядовых избирателей своей партии, элита демократической партии доверяет избранным суперделегатам. Закономерен вопрос, дамы и господа. А на съездах республиканской партии есть ли суперделегаты и как они голосуют? Отвечаю. Да, на съездах республиканской партии присутствуют суперделегаты, но, но они не участвуют в выборах, кандидатов президенты. Они не голосуют. На съездах республиканской партии процесс номинирования кандидата демократический. президент приехавший на съезд лидером гонки, становится кандидатом в президенты вне зависимости от отношения к нему партийной элиты. Четыре года назад партийная элита отрицательно относилась к кандидатуре Трампа, но она ничего не могла поделать. Потому что процесс голосования на съездах республиканской партии демократический. И вот на этом я ставлю точку в монологии, Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. После этого я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Мы возвращаемся к встрече с Алексеем Орловым в программе «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. У нас есть уже первый звонок. Давайте его примем. Добрый день, вы в эфире. В понедельник в программе «Час Ивана Денисова» наш уважаемый ведущий Сергей Зацепин сообщил нам о том, что в вторник со стороны это как бы была проведена генеральная репетиция предстоящих ноябрьских президентских выборов, поскольку э, в штате Переселивания и в Техас, они э, окружные, значит, округ избирательных подали в суд э, иск о том, что 1600 мертвых душ проголосовали в этих избирательных кругах. И не кажется ли вам, что... Почему мы, мы об этом знаем? Об этом знает Сергей Зацепин. Мы знаем. Вы, Алексей, неоднократно говорили о том, что чтобы победить республиканцев, нужно как минимум 10-15 баллов иметь выше, чем демократ, потому что у них есть форы перед, перед республиканцами. Почему республиканцы об этом не сообщают и не должны игнорировать эти факты? И не кажется ли вам, что вот, это, вот эти предстоящие выборы президентские, это будет, на мой взгляд, последним оплотом республиканской партии, потому что безнаказанность демократов растет прямо на глаз на глазах. Uh -huh. Спасибо. Ну, в свое время Ли Аотоутер, к сожалению, упокойный, он был помощником президента Буша, папы Буша, он сказал, чтобы республиканцы победили в тех местах где э, главенствующие позиции занимают демократы, скажем, но ну, в таких городах, как Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, ну много. Республиканцы должны победить как минимум с 5% преимуществом, потому что иначе все это дело будет похоронено и победят демократы. Вы знаете, об этом знает, это ни для кого совершенно не секрет. Республиканцы ничего совершенно не могут сделать, потому что в тех местах, где. Правят демократы, они контролируют избирательные участки, естественно. Ну, я сейчас приведу только один пример. В городе Филадельфия, в районах, где живут черные, а голосование Филадельфии, это во многом определяет, как проголосует штат Пенсильвания, потому что Филадельфия – крупнейший город. Так вот, в 2016 году в тех избирательных участках, где были черные, ни один голос черного не был подан за Трампа, голосовали только за Хиллари Клинтон. Ну, это, как вам сказать, по теории вероятности это совершенно исключено. Я могу привести пример, так сказать, ну, из, скажем, не из личной, из жизни моей мамы и тети, к сожалению, покойных. Они жили в городе джерзи сити Причем они жили в местах где жили в основном меньшинство, у них была прекрасная квартира по восьмой программе, в то время, когда они туда въехали, там в основном были белые, но важно. И их старичков, их возили, возил автобус на избирательный участок. Избирательный участок был в пяти кварталах, по-моему, в школе, в большой громадной в средней школе, в 12-летке. И вот как-то их везут на выборы вместе с другими и моя тетушка, которая достаточно хорошо говорила по-английски, она сказала, что она и ее сестра, моя мать, будут голосовать за кандидата в республиканской партии. Значит, когда они проголосовали, когда их привезли назад, водитель, он же был как бы и ведущим, он к ним обратился, милые леди, я вас прошу. Никому не говорите, что вы голосуете за республиканцев. Меня могут уволить. Это, так сказать, деталь, небольшая деталь всего лишь. Но это то, что происходит. Естественно, республиканцы об этом знают. Что могут сделать республиканцы? У республиканцев средства массовой информации ограничены. Можно посчитать, но то, что если на пальцах одной руки, то уж на пальцах двух рук можно сосчитать. Стоит кому-то из комментаторов или республиканцев, неважно, а просто комментаторов, которые про республиканские настроены, сказать вслух, что демократы подтасовывают выборы, сразу же, сразу же подымется хай в 90% средств массовой информации. Я приведу еще один пример из выборов 2018 года. В 2018 году выбирали шерифа, Графство Лос-Анджелес. Графство Лос-Анджелес крупнейшее в нашей стране по численности населения. Ну, как графство Кук в Чикаго, громадное, да? Графство Лос-Анджелес. Значит, шериф в этом графстве, ну, будем так говорить, он равен по чину генералу. Так вот, его соперником, шерифа, республиканца, который был шерифом на протяжении многих лет, был... Человек, который работал у него в подчинении, даже не непосредственно в подчинении, скажем так, был лейтенантом, закончились выборы, день выборов, ну, шериф-генерал победил но ну ну ну говорят, итоги выборов подводить еще рано. рано, подводить итоги выборов. Надо подсчитать голоса тех, кого еще не успели подсчитать. Когда через пару недель были подсчитаны все голоса, то оказалось, что победил лейтенант латиноамериканец и победил с преимуществом несколько десятков тысяч голосов. Как голосует Лос-Анджелес, естественно, я ни секунды не сомневаюсь, в этом, может, никто не сомневался, абсолютное большинство голосовавших против него, они даже гражданами не были, кто-то еще не стали гражданами, кто-то были, не, не могли стать гражданами, потому что эти самые, illegal. Вот так, об этом знают все, попробуйте открыть рот, вас обольют грязью немедленно, немедленно. Я с вами согласен, что выборы 2020 года могут оказаться последними, на которых республиканцам что-то светит. Не обязательно. Вот сегодня есть прекрасная информация, дамы и господа, она относится непосредственно к разговору, который мы ведем. Сенатор-республиканец из штата Нью-Йорк Ли Зелдин, есть, кстати, в штате Нью-Йорк оказывается, есть республиканцы, конгрессмены-республиканцы, прямо сказал. Американ, я цитирую. «Американцы должны знать, кто будет настоящий президент, если Джо Байден будет избран президентом». Дамы и господа, но у человека явно непорядки с памятью. Явно совершенно то, что он несет, когда он называет ведущего в прошлое, в минувшее воскресенье, не в минувшее, в предыдущее воскресенье, он давал интервью Олису на Fox News, воскресная передача. Крис Олис. Он его благодарит. Спасибо, Чак. Он называет, называет Олиса Чаком. Он во время дебатов он говорит... Из личного оружия было убито 150 миллионов американцев. Дамы и господа, в нашей стране 300 с небольшим миллионом. 150 миллионов было убито. Значит, это а на, од на одном собрании с а, встречей с избирателями он заявляет, что он баллотируется в Сенат. Дамы и господа, у него сдвиги с памятью. Вопрос, кто будет руководить президентом Соединенных Штатов, если Джо Байден будет избран президентом? Большое спасибо. Спасибо, Алексей. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Нет, добрый день. Добрый день. Так, Что получается, если мы ничего не можем сделать, тогда значит, Трампу будут продолжать поливать трябью до самых выборов, которые он может проиграть. Или проиграет Сенат, и тогда уже никто ничего вообще плохого не скажет о демократах и обычных безобразиях. Мне кажется, надо начинать сейчас. Где юридический комитет Сената, где все прокуроры? Это неправильная позиция, чтобы ждать выборов. А Сенат проиграем, тогда вообще не о чем говорить. Спасибо. Вы знаете, э, ну что я могу ответить на ваш вопрос? Ну можете ли вы себе представить, что в сегодняшнем Сенате, даже которым руководят республиканцы, будет поднят вопрос о том, что у Байдена поехала крыша. Да первый же, кто возмутится, это сенатор Митромни. мне Возмутится. «Как это можно называть предстоящего кандидата в президенты человека, что у него уже поехала крыша, что у него не, не лады с памятью?» Да, если победит Байден, предположим, на секунду, если республиканцы потеряют Сенат, предположим, на секунду, и демократы сохранят большинство мест в палате представителей. Я готов уже предсказать сегодня некоторые результаты, но в частности, будет сделано все возможное, чтобы увеличить состав Верховного Суда. Состав Верховного Суда может, может увеличить, там 9 членов Верховного Суда. Но Конституция не оговаривает, сколько членов Верховного Суда должно быть в Верховном Суде. Бывало пять, бывало семь, бывало десять, давным-давно девять. Демократы недовольны составом Верховного суда, вы прекрасно знаете, что заявил недавно Чак Юшумер, это лидер демократов в Сенате, по поводу двух республика, двух э, судей, которые были номинированы и выдвинуты Трампами, заседают в Верховном суде. Он им прямо, он им прямо сказал, вы ответите, вас ждет то-то-то-то-то. Значит, они не могут изгнать из Верховного Суда тех, кто поддерживает, скажем так, э, судьи консерваторов. Они просто искусственно поднимут, ведут члены Верховного Суда пять своих сторонников, и будет изменен Верховный Суд. Дамы. И Более того, если Трампу за три с небольшим года удалось провести два выдающихся юриста, двух выдающихся юристов Верховный Суд и федеральные суды, а, апелляционные и окружные федеральные суды, больше ста судей, которые уважают Конституцию, то если Трамп даже останется президентом, но демократы захватят большинство в Сенате, то ни один кандидат в суды федеральные, апелляционные, окружные и Верховный суд не будет утвержден э, э, Сенатом, не будет утвержден Сенатом. Поэтому выборы, которые предстоят в предстоящем году, в предстоящем, в нынешнем году, весьма и весьма важны. И, дамы и господа, то, что сейчас происходит, ну, мы с вами это прекрасно знаем, об этом много говорится и будет продолжать говориться, с этой китайской болезнью, я ее называю китайской болезнью, потому что она родилась в Китае. Ну вот. Если она, ей не будет положен конец, ну, скажем, скажем так, до июля, до августа, то я предполагаю, что дела Трампа на переизбрание, на второй срок, весьма и весьма плохи, даже если кандидатом будет э, Джо Байден, который совершенно ненормальный. Более того, этот человек может избрать, он уже сейчас говорит, мы можем примерно предположить, кого он назовет кандидатом вице-президента, есть женщина в Алабаме. Она проиграла в 2018 году, черная женщина, проиграла выборы в Сенат, заявила, что она проиграла, потому что это белые негодяи, белые расисты, ее, так сказать, заблокировали. Он может взять ее вице кандидатом вице-президенты. И когда у него крыша поедет так, что он не сможет действительно вообще исполнять свои обязанности, когда это станет совершенно ясно всем, то он будет Уволен, есть 25-я поправка Конституции, которая позволяет уволить президента, если у него не все в порядке со здоровьем, и мы получим президента черную женщину. А и я... такой сценарий устраивает. Я... Спасибо за вопрос. Я позволю себе просто небольшую поправку. Женщину зовут Стейси Абрамс, она из Джорджии. Ой, штат Джорджия, штат Джорджия. Спасибо, Толи. Причем ужасный человек, ужасная это. Почему Толя ужасная? Она кончила Гарвардский университет. У нее хорошо подвешен язык. То, что она слишком располневшая, ну кто-то любит располневшие. Нет, я же не говорю про визуальные эффекты, я говорю про человека самого, который никак не может до сих пор признать, что она проиграла. Ну проиграла и проиграла, все. Ну так Хиллари Клинтон, она берет пример с бабулей Хиллари, которая да? до сих пор да. не признает, а, что она проиграла. <смех> у меня Хиллари Клинтон не лучше мнение, поэтому как раз попали в точку. Так, давайте принимать звонки, очень много их. Добрый день, вы в эфире. Алло, <смех> добрый день, я считаю, что Зельдин абсолютно прав в своем утверждении, да, если будет избран Байден, решение он принимать не сможет. И вот тогда действительно возникает вопрос, кто будет истинным президентом, а не номинальным. Спасибо. Правильно? Спасибо Известно, вам. Прав конгрессмен Зельдин, правы вы. правые люди, у которых еще крыша не поехала, но она поехала, по-моему, в демократической партии. Следующий, пожалуйста. Да, поехала по полной программе. Кстати, насчет поехавшей крыши. Действительно, вот если судить по его выступлению позавчера в штате Мичиган... В Детройке. Ой, нет, в Деборне. Ну, в Дерборне, да. Да-да-да, в штат Мичиган. То я вам скажу, это, наверное, ярчайший показатель того, что ну, у него действительно... Поехавшая крыша, поэтому не знаю, не знаю, посмотрим, как это все будет, но тем не менее, что-то будет. А теперь, Алексей, у меня к вам вопрос. Пользуюсь служебным положением. А, ну, вот сейчас везде, особенно после вчерашних выборов вернее, вчерашней кампании, ну, все быстренько восприяли духом. Байден воскрес, как говорится, и воистину воскрес, и так далее. А, вопрос: вы в этом видите действительно воскрешение или просто народ поставили перед абсолютно идиотским выбором <laughs> либо поехать на дачу, либо оторвать голову? Толева, ситуация такая, значит, э, демократы прекрасно знают, это мы все знаем. Есть ли Сандерс? окажется кандидатом в президенты, это удар по демократической партии. Масс, ну, десятки, сотни интервью простых демократов, которые просто говорят, что они за Сандерса голосовать не будут, потому что он социалист и намерен разрушать американскую экономику. Значит, поскольку осталось всего двое, Байден и Сандерс, то на кого ставить? На социалиста нельзя, Лучше поставить на человека, который поехал умом, потому что этого человека можно контролировать. Взять его под контроль, и он будет, ну, я не знаю, так сказать, марионеткой, так сказать. А потом его убрать, и его место займет вице-президент. Okay? И поэтому демократы, естественно, считают, поставили на Сандерса. И поэтому уже вот эта самая замечательная социалистка нью-йоркская госпожа Александрия Кортес. Она mm -hmm. уже сказала, социалистка, что она будет поддерживать Байдена, если Байден станет кандидатом в президенты. Сегодня она пока что поддерживает Сандерса. Mm -hmm. И поэтому демократы, у них, понимаете, Толя, ведь мы знаем, что себя будет представлять кампания демократической партии. Компания будет исключительно против Трампа. Они постараются объединить демократы под свои знамена любого, и того, кто поддерживает Байдена, и того, кто поддерживает Сандерса, и того, кто поддерживает бог знает кого, черта в ступе кого, либо только для того поднять знамена против Трампа. Это будет антитрамповская кампания. Вот и все. Ну, есть, грустно, окей. но факт. У них остается. Сейчас выбора нету. На Сандерса ставить нельзя, значит, нужно тянуть все Байдена. То есть, дело не в воскрешении Байдена, как. Нет, вдруг. дело в том, что просто Сандерс абсолютно не подходит. Ну, категорически да. не подходит. Никак. И, еще... Никак. и ну, я не говорю республиканцам, никого. Он демократам не подходит. А поскольку их осталось двое, то, естественно, ставится на того, кто подходит. Подходит Байден. И тогда еще один вопрос, ваше мнение. Мы э, начинаем забывать о том, что там еще есть такая Толси Габбард. Вот объясните мне, пожалуйста, она-то на что надеется? Толя, значит, я человек, который немножко знает американскую историю, этот человек знает, я Леша Орлов. Что в истории был всего один случай, когда конгрессмен становился президентом Соединенных Штатов. Это как раз тот самый Гарфилд, который в 1880 году стал совершенно неожиданно кандидатом в президенты. И, кстати, победил на выборах. И, кстати, один из тех, кто был убит террористом. Да -да. В том же году, в 80 году. Значит, она должна знать историю. Конгрессмены не становятся кандидатами в президенты, тем более президентами. Если бы она знала историю, она бы не вышла, на, не включилась в гонку. Она ее не знает, в школе не изучала. Ну, в принципе, точно так же, как им Пит Будачич, которого вы просто обожаете. Правильно, мэры тоже не становятся да? президентами. Да? Абсолютно точно. Поэтому и мэр Пит не мог стать, и поэтому Блумберг не мог стать. Американцы не избирают мэров президентами. Правильно. Лейтенант не может стать генералом, перескочив все вот эти вот э, вехи. Блумберг засчитал, что он не генерал, а генералиссимус. Ну, Если ты имеешь 60 миллиардов долларов. То какой ты генерал? Ты сверх генералиссимус. Да, да. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Могу только после того, что Алексей рассказал, сказать следующее. Первое. Демократическая партия в основе своей всегда была дерьмо, но об этом мы только не знали. Алексей прояснил их их правила суперделегатов. Это раз. Второе. Я утверждаю, что Трамп не такой простой, как они его показывают. И он давно сказал, социализма здесь не будет. И вычислил, кто будет кандидатом в президенты. Байден. И поэтому мы еще увидим расследование э, в Укра... не в Украине, а как они поработили Украину и сосали оттуда деньги. Вот, что я хотел добавить. Развязка, но супер, Спасибо большое, спасибо. Леш, еще один вопрос, давайте, при... ага, человек не дождался. А, окей, тогда, раз такое дело, давайте будем закругляться, ваше слово, как обычно, очень внимательно вас слушаю. Значит, ровно через неделю, дамы, дамы, дамы, мы поговорим на тему, почему женщины не становятся президентами Соединенных Штатов. Ну, мы с вами знаем, была Мэр Тэтчер, была Индира Ганди, есть э, Голдемир, Энгел Меркель, так сказать. Ну, женщины становятся руководителями во многих странах, я имею в виду, подчеркиваю, вперед, прежде всего я говорю о демократических странах. А в Соединенных Штатах не становится. Так вот, говоря о том, почему американские женщины не становятся даже кандидатами в президенты, за исключением Бабули Хилли, конечно, которая была 4 года назад, я напомню историю права женщин на голосование. Это тем более интересно, что в этом году, в августе, исполняется 100 лет, со дня принятия 19-й поправки Конституции эта поправка гарантировала всем женщинам право голоса вместе с мужчинами. Но история совершенно замечательная, потому что в некоторых штатах женщины голосовали задолго до того, как была принята 19-я поправка. А есть на свете, в Америке, штат под названием нью, -Нью джерси в котором я прожил много лет, в этом штате... 1777 года по 1807 год в течение 30 лет не только женщины имели право голоса, но имели право голоса свободные черные. Это очень, очень интересно и об этом у нас пойдет разговор через неделю, дамы и господа. Встретимся через неделю. Всего хорошего. Будьте здоровы. Спасибо огромное, Алексей. Вы тоже будьте нам здоровы и... Услышимся на следующей неделе. Всего хорошего.